всем привет друзья в этом ролике мы уже продолжаем изготовление лестницы вот понемножку выбрасываю всякие как говорится в видеоролике возможно кому-то это и поможет вот делаю вот фрезеровку сейчас от ступеней потом буду делать подступенков вот в плане вот такого но что, например, хочу сказать. Хотел я придумать какой-то шаблон, но все-таки я понял, что ну, нету смысла. У меня что первый марш разный шаг что второй марш разный шаг и во первых у меня э -э, тетива и косогор и это нужно еще дополнительные как бы шаблоны делать, ну как-то не захотела расходовать фанеру э -э, это во первых, а во вторых как бы я ни старался у меня все таки нету подходящей фрезы по длине вот. и мне нужно толстую фанеру и с двух кусков делать ну в принципе не захотела я делать такой перерасход как бы из-за того что это нужно просто угробить фанеру на один заказ вот и я все таки решил что не буду я как бы это ну делать. Вот, соответственно, я делаю лестницы, как говорится, раз в сто лет, так что какие-то новые приспособы, да там или вообще универсальное приспособление изготавливать это время как-то не очень долго. На вот эту э Тяти у меня ушло буквально полчаса на фрезеровку, так что я буду вам больше объяснять, чем работать сейчас. Вот. Ну что я в первую очередь делаю? В общем-то, есть у нас все расчерчено, да. Я расчертил как бы край ступеньки, потому что, ну Прям все до точности, я даже не, ну, не считаю нужным все делать, я вот фрезерую, у меня все пристает очень красиво и плотно. Вот. Беру я обычную вот такую планку, да. конечно стараюсь, чтобы поменьше оставалось дырочек, некоторые э, планки вот, э, я беру, то есть саморезы где-то в сторону, где не будет видно их, вот эти дырочки ну все равно их зашпаклевал и видно не будет это однозначно вот вот так это по верхней линии я вот так это прикрутил вот и у меня есть вот такой отход чтобы как бы не выставляться именно по линиях потому что раз линию можно ну нарисовать где-то неправильно ступеньку поставить раз меньше у меня точная как бы линия это вот эта верхняя да и, и вот эта линия на подступенке я соответственно вот так это беру прикладываю и прислоняю э, рейку вот. и вот так это все прикручиваю Конечно, не нужно очень плотно, но в этот раз, наверное, может быть плотно, а может быть и не плотно. Вот. Так что вот так это получается. Глубина у меня сантиметр, да? И как бы, чтобы не убивать фрезер, я все-таки прохожу это за несколько раз. У меня вот такая фреза. На 4 ножа. Ну, фирмы Globus, в принципе. Вот, какая я была, такую и купил. Ну, в принципе, на этот заказ ее хватит вполне. Ну, еще и останется. И я знаю, где э, можно заточить данные фрезы. В принципе, я вот использую вот такую фрезу. Вот она. С нижним подшипником, я всегда говорю, что лучше использовать данную такую фрезу на обкатке, на фрезеровке, и чтобы был подшипник. Вот, потому что ну, без подшипника как-то это все неудобно. Во-первых. Во Во-вторых, фреза на 4 ножа, она как бы легче работать фрезеру. И чтобы еще облегчить работу фрезеру, потому что глубина фрезеровки сантиметр я все-таки беру за два раза и это не влияет как бы на качество именно фрезеровки соответственно хочу сказать что фирма глобус кто-то скажет что ну не очень хорошая ну на этот заказ хватит и в принципе если она затупится я знаю где это заточить но ну, а кому интересно где заточить вот такие фрезы на ручной фрезер вообще любого типа вот и не только можно и дисковые и ленточные пилы и ножи на фуганах на рейсмус ну в принципе все то что затачивается в нашей мастерской можно заточить на той фирме где я показал в одном из роликов ссылочку сброшу на этот ролик в описании и под этим видео будут ссылки на эту фирму так что Заходите, посмотрите, кому интересно Пообщайтесь с этой фирмой И возможно вам понравится с ней работать Вот И сейчас на данный момент я по этим рейкам Выставил это все точно с помощью вот этого подшипника У меня будет проходить по этим рейкам Просто главное не забегать, как говорится, за линией которые начерчены здесь. Ну здесь, в принципе, у меня крайняя, я могу немножко добавить больше там, э, потому что у меня еще будет подступенок. Но там впереди нельзя. Вот и как-то так это все будет происходить. Да, вот так это происходит. Я попробовал, что моя ступень входит более-менее и плотно, ну и сильно плотно тоже не нужно, чтобы забивать ее там полумолотом. Да? вот И в принципе нужно всегда проверять, отврезервали, проверили, зашла ступень, значит хорошо. Не зашла, значит нужно рейку немножко подать, чтобы она, эта ступень, свободно входила. И тоже э, нужно проверять э, постоянно ступень, потому что можно где-то не дофрезеровать, скотчить где-то фреза, и получится такой маленький бугорок, что потом стамеской нужно это подрезать. Ну, как бы не проблема, но ну, тоже неприятно терять время. Здесь вот без всяких упоров у меня получается все более-менее нормально. Так что трещин, как бы щелей таких нету. Вот, соответственно, ступень еще будет шлифоваться, да, и она как бы по толщине немножко там на полмиллиметра еще уберется, да, и после этого мы нанесем еще жлак, и как бы это все станет на место, так что, чтобы не думали там сбрасывать, либо набрасывать, пусть плотнее, либо свободнее будет, лучше пусть оно будет так вот плотненько на среднюю часть до да, слабее за обычный шип и как бы оно плотно когда станет это все и будет как бы цельная ступенька вот как бы из тетевой она цельная вот и ну, в принципе я люблю такую конструкцию чтобы все было прям без щели без ничего вот стараться сделать все аккуратно вот. так что вот такая ситуация ну и соответственно особое внимание уделяйте здесь но к этому мы сейчас вернемся когда профрезервались все ступеньки я беру фрезерую уже и под ступеньки вот так просто удобней чтобы как говорится на один мотив все настроено вот но э после того как я профрезервал ступени у меня теперь есть возможность первую вот эту планку не крутить на лицевую сторону саморезы а крутить как бы в гнездо самой ступеньки Вот. это как бы позволит меньше делать дырочек для крепления <как> вот. вот у меня под я его ставлю вот так прикладываю планку и соответственно это все прикручиваем соответственно проверочка чтобы это все входило и выходило и так все подступенки. сейчас это все профрезерую и потом будем собирать то что у нас получится ну друзья то что у меня получилось вот смотрю вот так на ясень ну такая структура у него красивая вот э -э -э прям ну заглядение а еще под маслом вообще будет шикарно но не о структуре в общем- то друзья у меня все совпало все отлично я смотрю что есть у меня везде прямой угол я даже сначала вот начал собирать вот и пробовать вот у меня припал такой в комплекте с углорезом Макитовским и шла вот такой уголок, и как бы это очень мне помогает э, проверять угол, это практически везде у меня все совпало, э, угол полностью есть, э, и я этому даже рад, вот что у меня прям все какие-то неудобные ситуации, теперь можно сказать, позади, вот, потому что, ну, вот именно изготовление тетивы мне как-то немножко всегда сложнее давалось, вот, изготовление косаура, вот вам, пожалуйста, он уже, можно сказать, расчерчен, замерить, перенести вот эту разметку, которая здесь, вот она, ее просто перенести на на косаур и просто вырезать, чтобы прислонить ее сюда. Что сказать, друзья? Я думаю, что с работой я справился. Пишите свои комментарии по поводу именно вот этого процесса работы. Я, конечно, всех прекрасно понимаю, те, кто мож, могут сказать, что зачем как бы рейками играться, можно сделать шаблон. Но сами прекрасно поймите, здесь один шаг, здесь другой шаг, да? уже нужно два шаблона сделать вот ну в принципе на косаур просто эти шаблоны как бы обрезать и будут отдельные, ну можно и так, можно и так, но я считаю что все таки лучше уже немножко повозиться, чем перепортить фанеру в шаблон Потому что ну, не так уж много у меня работы с этой лестницей. Если бы у меня было бы много, я бы что-нибудь и придумал. Ну, а так все, в принципе, друзья, нормально. Все прилично, как говорится. Все так, как нужно, так, как я хотел. Все это, в принципе, у меня, в общем-то, совпало. Одно единственное, я сп... вот именно из-за этого крепления, мне пришлось вот эту ступеньку сделать буквально на сантиметр почти э, длиннее чем остальные вот это одно единственное здесь кто-то возможно заметил что э, вот эта ступенька длиннее но она по размеру когда ее обрезать она будет в тот же самый размер как и все остальные я специально сделал просто шире одну, вот она 28 с копейками, как на, и, а здесь 27, а если померить от линии получается 27, так что ну, я просто сделал напуск для того, когда я буду крепить вот это все к доске потому что тут еще будет доска она будет крепиться на пол второго этажа и ну там в будущем вы это все увидите вот и чтобы максимально плотненько это подогнать чтобы не переборщить да возможно можно больше отрезать либо меньше ну не хочется этого сделать я лучше это максимально четко это подгоню чтобы оно было все в идеале вот ну, как-то так, друзья. Я думаю, что с задачей я справился. Вот, пишите комментарии, что вы думаете. Вот. Ну, возможно, какие-то от вас э, креативные поправки, что можно было, чтобы вы сделали на моем месте. Вот, вот как-то так, друзья, это получается. Ну что же, всем пока, до новых встреч. Ждите следующих серий.